С тех пор, как отроком у молчаливых торжественно пустынных берегов очнулся я, Максимилиан Волошин. Как театр жив действием в лицах, где в развязке вся прелесть момента, так и мне приключилось родиться